мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня хочу с вами хочу разобрать одну интересную один интересный комментарий это сейчас если я его найду я его здесь добавлю значит касается он видео моего про закрытие резинки один на один иглой вот мое первое видео тоже оставлю ссылочку под видео в описании и комментарий, да что Зачем, зачем снимать петли, если их можно оставить на спице Значит, что хочу вам сказать Попробовала, только что час, наверное, сидела Несколько вариантов пробовала И хочу вам сейчас просто показать так ли это просто я на самом деле, когда прочитала этот комментарий, думаю, о боже, как я не додумалась до этого но потом оказалось не все так просто как по мне, я не знаю, может кому-то это и проще, ну в общем, показываю вам как закрыть петли при помощи иглы но не снимая как бы со спицы не сразу снимая, так скажем потому что совсем не снимая не получится вот, тут нужно понимать, что нам нужно эту петлю развернуть, я уже пробовала и так и сяк как бы эти петельки э, варьировать. Ну, в общем, взяла другую нить, чтобы было понятнее, чтобы было понятнее, куда мы идем. Значит, первым делом я вот первую кромочную петлю и лицевую. Нам нужно захватить переднюю, как бы, э, стеночку, а передняя у нас вот она сзади, видите. То есть я цепляю первую петлю и я цепляю вот эту вот лицевую. Но за вот эту вот стеночку чтобы развернуть эту петлю так теперь нам нужно здесь изнаночную за вот эту вот стеночку и лицевую тоже вытаскиваем из промежуточка смотрим внимательно вот вот эту чтобы петлю развернуть то есть нижнюю Здесь бы у нас вот так вот можно было бы уже отпустить. Если бы это была нить. Так, теперь возвращаемся сюда. Здесь у нас развернута лицевая. Цепляем, а эту подцепляем снизу. Вот эта нить, которую мы сшиваем, здесь мы опускаем. И вот эту вот лицевую отпускаем уже, вот видите, я путалась уже, путалась здесь начало какое-то у меня непонятное. Вот здесь вот надо продумать Но тут, что я хочу сейчас проверить, так это, так это этот способ. Значит, здесь у нас я вернулась изнаночная за эту стеночку а здесь снизу я вот до сих пор у меня каша в голове от этого способа отпустила одну петлю то есть всегда на спицах у нас должно оставаться две петли которые мы будем еще использовать значит лицевая цепляю за вот эту вот которая выпуклая а эту следующую за нижнюю стеночку вот это очень важно я уже и так и сяк пробовала по всякому отпускаю петлю видите и отпускаю вот эту нить которую я сшиваю здесь можно на этом этапе подтягивать как бы чтобы регулировать натяжение этих закрытия петель и снова вот то есть первую мы если она уже прошита один раз эта петля, то мы ее берем вот как как нам видно, а если это новая петля, которая первый раз цепляется то мы поддеваем ее как бы снизу вот таким образом отпускаем эту лицевую и, ну, и ту петлю ой, ту ниточку, которой мы это все сшиваем и уже мы на этой стороне, опять же, если петля второй раз, то сверху, если петля первый раз прошивается, то снизу что удобно в этом способе, я не знаю, может я вас запутала еще больше, Ну, конечно же это видео для тех, кто уже смотрел то видео, кто пробовал как бы с, э, закрывать эти петли вот поэтому в любом случае нужно попробовать посмотреть видео. Ну вот так вот это выглядит, если петли не спускать. Что удобно? Удобно то, что не нужно искать вот эту иглу. Ой, вот эту петлю, которую я все выискивала в том видео. Я ее пыталась найти там поддеть, если отпускать эту петлю здесь же этого делать не приходится вот смотрите единственное что здесь не совсем удобно подхватывать но если приловчиться то на самом деле вот сейчас уже я поначалу мне казалось что это полный полный как бы нет поначалу я была в восхищении думаю как как я не додумалась потом я начала пробовать и у меня ничего опять же не получилось вот Потом попробовала поменять, как бы по-другому провязывать петли, чтобы они были по-другому повернуты. Тоже ничего не получилось, не помогло это. Только вот таким вот способом. То есть, первый раз, второй раз цепляем петлю именно за выпуклую часть, которая выступает к нам. А если петля первый раз провязывается, то поддеваем снизу, цепляем. И отпускаем эту петлю, которая же захвачена, вот видите, здесь видно, два раза захвачена, ее мы отпускаем. Если она захвачена один раз, как вот это, то и оставляем на спице. Хватаем сзади. То есть это видео у меня дополнение к тому первому. Вот в принципе, можно даже вот на этом этапе отпустить, а не потом уже, да, так будет даже лучше. Вот отпускать, сейчас я вам покажу в общем это да, это видео у нас дополнение к тому первому вот сейчас отпустить эту же петлю, которая провязана два раза и подтянуть, да, и подтянуть вот эту нить, вот тогда будет ровно красиво кстати, вот видите, все-таки надо пробовать тренироваться находить оптимальный, как бы удобный вариант вот здесь уже, смотрите, я ее подхватила, отпустила вот да, кстати вот оно, вот оно. Пришла я все-таки этому. Одеваю две петли. Может кто-то уже так вязал? Это я учусь всю жизнь. Да, вот тогда получается, смотрите, как красиво. Да, действительно так удобнее. Все. Теперь я уже согласна. Вначале. И видео, когда я начинала снимать, я еще не была согласна с вами на сто процентов, а сейчас я с вами согласна. Вы правы, абсолютно правы, совет гениальный. Вот уже. Ж. Ну, правда в том, девчонки, что все надо пробовать. Вот любую, любую другую новую методику, вот что новое учитесь, надо вот съесть и попробовать. Вот когда вы прочувствуете в руках, вот именно само, как бы, куда петелька, куда ниточка, как оно поворачивается, когда оно входит, как бы, в стадию автоматизма, тогда уже это все очень легко и просто. Вот, тут я уже э, согласна с моей зрительницей. Спасибо за совет. Девчонки, пишите ваши, когда видите, что я что-то делаю не так а вы умеете лучше боже я, я с удовольствием читаю и, и прислушиваюсь к вашим советам вы видите я даже мне интересно попробовать вот доказательства того чтобы у меня красотки все девчоночки на сегодня я с вами прощаюсь, с вами была Вика Школа Рукоделия, всем пока-пока, а я думаю, вы возьмете это, это все на заметку, потому что это действительно стоит того, да, стоит того поучиться, чтобы научиться этому способу. Вот я же говорю, я очень много лет, я боялась этого способа закрытия иглой, и, и все никак, все никак, и наконец-то я к этому пришла, вот, вот только сейчас. Все, девчоночки, с вами была Вика Школа Рукоделия, всем пока-пока.